Я приветствую тебя на своем канале Тараторка Тема у нас Этого расклада будет звучать так а, Прогноз На мой месяц Для знака зодиаков весы Вот Заранее Авансом прошу подписку на канал Поставить лайк Дизлайк Ну уже потом по По окончанию просмотра видеоролика да. Напоминаю, что расклад общий что-то срезонирует, что-то нет, все на себя не обязательно да, применять, комментируйте, оставляйте свои какие-то мысли по поводу новых раскладов, вот. а мы начинаем висы, что вас ждет в мае месяце. Смотрите, в мае месяце вас ждет тяжелый труд на работе, да. Но и соразмерно вашему труду, как бы, да, прибыль. И соразмерно вашей вообще какой-либо деятельности вы получите отклик от окружающих в свою сторону, признание некое, да. В мае месяце вас это ждет. Что еще в моем месяце вас ждет? Ну смотрите, когда ты начинаешь сиять ярче, да, бывает так, что с вашими поклонниками приходит ваш круг и начинают, да, против вас замышлять какие-то недоброжелатели. Они появляются в моем месяце, да, но вы с ними легко расправляетесь, да. И э, как бы Правда на вашей стороне Вы отстаиваете свои позиции Ставите всех на место Это правильное и верное решение Что еще вас ждет в два месяце? Будет соблазн да, На фоне вот этого Экспрессии э, э, Как-то знаете э, Отдохнуть и тут выпадает карта Дьявола, да, то есть будет соблазн по как-то пойти, не знаю, не совсем, не совсем рационально как-то своими ресурсами распорядиться по итогу, вот. Это будет некая проверка вас на прочность, да, на... Вас мир будет таким образом проверять на вашу, вашу стойкость, вашего духа, да. И вам тут главное не, не опуститься в этом плане, да. И тогда вы получите и еще больший результат, понимаете. И какие-то вас большие перспективы ожидают. Для некоторых повышение, для других новая какая-то, новая, призна... ну, новая страсть какая-то, да, или вот кто, допустим, не находится сейчас в отношениях, то, возможно, встретите свою, ту самую, вот в мае месяце есть такая вероятность для многих. Или того самого, да как-то закрутиться, завертиться, то есть это будет плацдам для, для последующих, ну, там мы уже будем расклады более глубокие делать в следующих месяцах, да, но вот на май месяц, что я могу сказать, май месяц для вас будет такой динамичный в плане, да, отстаивания своих границ, признания своих достижений, да, со стороны окружающих, появление открытия лиц у недоброжелателей, да, вот, Некая чистка у вас произойдет в окружении, да, и, соответственно, вы узнаете, кто есть кто, и получите такой колоссальный опыт в мае месяце, что, ну, это круто, очень круто, и это самое главное, о чем я хотела сказать, мае месяц для вас, он как, знаете, такая некая тренировка для следующего, ну, то есть следующих месяцев, глупо как-то звучит. Ну, вы меня поняли, да? То есть это начало, короче. То есть вы сейчас раскочегаритесь и как начнете там херачить? И у вас как попрет. Вот об этом тут речь идет. Что еще? Что еще месяц месяца скажет? Вот закрутится, завертится. Вот об этом речь идет вот реально. Очень много работать будете. Но при этом успевать как-то личную жизнь даже настраивать. Ну, Очень-очень, да, прикольно. Очень прикольно. Это тот случай, когда за двумя зайцами погонишься и третьего еще словишь, пока с двумя дух поймаешь по пути, да? Ну, то есть об этом речь идет как-то вы в ресурсе прям, в ресурсе будете прям конкретно. Ну, вы молодцы, что я могу сказать. Тут нету прям, я не вижу такого дикого энтузиазма, да, от вас в мае месяце. Но у вас как-то, знаете, это ваш месяц, то есть, ну, в плане реализации каких-то, ну, таких вещей. То есть, вы можете ну, работать, как работаете, и при этом э, получать крутые результаты. Но это же классно. То есть, вам не надо перенапрягаться там, это э, круто, потому что у вас останутся ресурсы да, для того, чтобы ну, своей личной жизнью заниматься. Ну, своими делами, увлечениями и семьей. И это очень классно. Прогноз очень хороший. Так, еще парочку карт. И завершим этот расклад. Так, что вас ждет? Да. Интересно. Могут поступить новые предложения о работе, и это позволит вам поменять полностью вообще вашу род деятельности или даже по ну, всей вашей жизни, ну, я не знаю, там начать бизнес, я не знаю, или э, если вы не состоите в официальных отношениях, там, зарегистрировать их. Если вы, допустим, не работали в этой сфере, то начать Изучать это, начать это делать. Вот об этом тут речь. То есть тут главное, что не сковывайте себя, да, как-то не загоняйте сильно по поводу а что да как, просто идите и делайте. Вот, вот, потому что мой месяц это прям ваш месяц, прям реально. Все как-то, знаете, для вас очень наконечно будет складываться в этом месяце. Да, будут какие-то терки, но в итоге вы как бы поставите на место людей, и заодно это вам еще плюс даст в том, что вы э, увидите, да, кто есть кто, как я уже ранее озвучивала, и это вам еще больше подсказки даст. Понятно? Так что вот. Надеюсь, вам была полезна информация, да, мной озвучена. Еще раз подпишитесь, прошу вас, да, на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, да, и до следующего видео, всем пока-пока.